Привет, друзья, как назло пришел я на работу, а, забыл представиться Жека, с вами уже, кто не знает, кто впервые на этот видосик попал, а, с вами канал Жека Друзья. Такая вот работа у меня, вот, стекловата, вот проводка, видите, я ее под тазик, ой, под этот, под железный лист. Тазика здесь нет, к сожалению. Вот только ведра такие. Это вот которым тоже работаю. Сейчас здесь утра. В дождик, наверное, все-таки. Мне еще надо землю долбить, копать, вывозить. насос. забился. Забился немного. Здорово, Жека. здорово, Здорово, Алексей, здорово. Вот так Жекой зарабатывает на свою нелегкую жизнь, да? Да. Нелегким трудом. Сейчас вот как я останешь, да, красиветь, молодеть, девчины на тебя начнут заглядывать, черт Делай свою хату, обставляй потихоньку, купи какой-нибудь ноутбук, поддержит, как я на Авито, да? Там камеру какую-нибудь тоже недорогую, с этого начни. И у тебя прибавок денег идет, и ты в Ютубе развиваешься. И ты красивеешь, да, зубы вставь себе. Тут можно и недорого, мозг поставишь и все. Ну, и все, заведи девчонку, начни жить нормальной семейной жизни. Смотрите на колке, как у него расширяются руки, да? Скоро будут толстые руки такие, накаченные. Ему вот тот глаз на шею, шею тоже расти будет. Ах... У него там сова подлядывает. Вот мой ученик Джека. ныл-ныл, ведра тяжело тянуть. Вот я ему что-нибудь, что приготовил. Оп. На ходу все придумал, прям за пять минут сколотил. Вот ролик, сюда веревку, на, тягай, веду. Жек, не ной. Жека, работай. Нормально, Жек? Вообще офигенно. Да? Ну, Жека деловой, пацан. Ему все удовольствие. Скоро он будет вот так сидеть, да? Ведра сами будут, тележку грузиться и тележка сама ездит, да? Я наверное, уже выгнал давно, сказал, где отсюда мне даже бы денег дал, чтобы ушел, да вот. нет, ну ты же работаешь вот. да я уже, блин ты думаешь, я... плачешь, но работаешь давай что-нибудь скажи на камеру что-нибудь расскажи, не знаю я ничего не хочу, я вам скажу. надо работать друзья, если Алексеям будет предлагать это поработать с ним, отказывайтесь он вас загоняет почему? да потому что ты как, этот, как командир если кто фильмы смотрел, военный или в армии был вот. Вот представьте, вы Первый день в армии, вот, и как бы... Я тебе в армии забыл хоть? Ладно, Чтобы не вину, все, был ну, рад ладно. пообщаться. Всем хорошего настроения. Вот так... С вами был Апанас и Жека. Привет, друзья. Как назло, пришел я на работу. А, забыл представиться Жека. С вами как кто не знает, кто впервые на этот видосик попал. А с вами канал Жека, друзья. Вот там дождик. А, застал раскоп меня. Вот уберем с камеры. А, что вам показать-то? Ну вот я воду откачиваю. Сейчас покажу. Ой, а пототу татугулу все в голову все разбил. Уже шишки две или три набился за сегодня, за утро. Видите, дождик капает, а мне работать надо. Ну, будем, наверное, что-то придумывать или в дождик работать. Уж сроки, друзья, у меня сроки на работе от заказчика. И э, пофигу, дождь, снег, надо фигачить. Тут электропроводка везде, я боюсь, что меня шарахнет. И больше мы с вами никогда не увидимся в моих новых видеороликах. Поэтому я буду поосторожней. Вот, и стараться как-то себя беречь и работу делать друзья для вас все для вас такая вот работа у меня вот. степловато вот проводка видите? я ее под тазик вы под этот под железный лист тазика здесь нет к сожалению вот только ведра такие вот тележка его насос у нас работает вот это вот шланг по которому вода стекает в люк, друзья вода видите Чуть плохо она идет надо это надо поправить, Ведь она хреново льется, хотя более-менее сойдет, так это лопаты внизу, короче надо вырыть э, вот этот вот котлован, портал. И потом уже будем заниматься остальными работами. Э, здесь будет колодец стоять. Пока что надо вырыть еще метра полтора глубину. Э, два уже вырыли, еще полтора э, яму. Вот эту вот. Видите, да? Труба. Труба. Яма только меньше чем наполовину, друзья, готова. Это вот перпаратор, которым тоже работаю. Разбиваю землю, лопаты перпараторов. Короче. Короче, друзья, так. В процессе работы я поснимаю. Со мной еще Апанас будет, кстати, от обратного Вот, и мы поснимаем. Видосик такой вместе работаем, он меня взял все на работу. Вот, дал мне возможность, друзья, подзаработать немного денег. Поэтому, кому зашел этот видосик, авансом ставим. Даже не посмотрел до конца, до этого момента прошу вас авансом поставить такой жирный лайк. Какой-нибудь интересный комментарий. Ну и по возможности подписаться на мой канал. Никого не заставляю. Просто хотя бы это же ничего просто не бывает. Поэтому надеюсь, что вы мои просьбы все-таки выполните. А я за это вам еще много-много разных видосиков снимаю и выложу сюда друзья. друзья вода понемногу убывает сейчас вам покажу вот уже ее меньше становится это наполовину стало меньше но я с телефоном не полезу туда в яму боюсь его утопить но сомнений утону уже я буду так откачал прилично но телефон утоплю это по-любому и больше тогда не будет у нас с вами надоело мне уже резкость наводить вот так вот не видишь как себя снимаешь экран на другой стороне на котором все происходящее идет то что в объективе телефона в камере вернее. и друзья наверно у меня рожа опять размытая. а думаю простите мне это сколько у меня оператора, он еще не подошел вот апанас по может меня поснимает а будет моим оператором сегодня тоже Немного, вот. такой я весь чумазый, грязный. Глина этой все стирать надо, в принципе, настоящая мужская работа, друзья. Вот так вот и в этом и заключается, заключается что весь грязный, чумазый. Все-таки это не земля, а глина, такой заказ, сказать, хреновый хреновый тем что очень тяжело тяжелая она мокрая прилипает к ведрам сейчас вам покажу к тележке в лопате вот и вчера я или доработал вернее мы с афанасами или доработали Едали домой ведра видите глина тяжеленные так вода у нас льется Льется, слышите, вода льется тихонько. И вот такая вот тележка. Тоже вся грязная. Друзья, такие вот у меня штаны. Видите, да? Все грязные. Шланг, шланг. Пережало шланг У меня же вода сливается Все нормально Друзья, вон уже дно дно просматривается Видите, да? Сейчас вам насос попробую показать шланг Сейчас, сейчас, сейчас друзья пережала а -а -а. все и теперь нажимает шланг пережимается вернее своей жизнью живет отдельно сейчас друзья главное туда с камеры не улететь видите насос. Уже забился Забил немного. Надо его вот так вот прочистить, поднять. Продукция сама. Слышите? перестанет булькит. Можно теперь я думаю. И вот туда. Короче, друзья, так. Здесь еще и мокрый наверное будут к обеду уже сейчас 10 утра дождик наверное все-таки мне еще землю долбить копать вывозить вот но если ливень пойдет пойду пойду уже домой а если нет то думаю еще для вас снимаю что ролик немножко подлиннее был поинтереснее давайте заранее попрощаемся вот а так я с вами на связи Короче. Здорово, Жека! Здорово! здорово. Алексей, здорово! Ну, так Жека и зарабатывает на свою нелегкую жизнь, да? Да. Нелегким трудом. Но в долги ты в лес хорошие. Но да. зато здесь быстро можно с долгами раскидаться. Пусть такая работа, пусть. Но земля наша это хлеб наш, да? Да. Ну ничего, когда что ли пойдем? Я не буду говорить рассылки, да, Жека? Не надо, не стоит. Не, не надо, да. Вот за две недели да. ты можешь, такие бабки понять что там можно и большие долги раскидать со временем, конечно. Ну, такие большие, как у тебя можно за все лето раскидать. Даже раньше, за пару ну. месяцев. А главное, что интересная работа, да? Ну. Да. Мужка... когда, конечно, почва сухая, да? Да и так тоже, в принципе. Ну ничего, зато это. У меня сейчас сколько? 74 килограмма вес, да? А было я такой, как ты? Сейчас у тебя 60, да? 60, 62, может 58. Вот О, у меня 58 а 58 человек. у него прыгать, я такой приехал год назад. Сейчас 74, у меня все наросло. Вот от на работы. Вот сейчас тоже, вот сейчас, у него сразу, я ему сразу пару штук дал, он пошел в магазин, там молока это, мясо набрал, да, пирожки с мясом? Ну да. Раз Ведра вот эти потягал, у него мышца растет. А для мышцы что надо? Правильно, белки добыли углеводы. Он похавал и опять. На даже не заметишь. За три месяца ты уже такая рама станешь. Все, не отвлекай, давай. Да я, я это... Ты пока ведра. Не выдавай секреты шахтерские. Так. Не говорить про ведра? Не говори, что хочешь. Друзья, вот я ведра, мне Алексей сейчас наложит глины туда такой, Хороший. Такой богатырской, чтобы мышцы качались, да? Да. Но самое главное, что он мне работу дал. Мне жалко, просто многие подписчики просили, да, вот на такую работу. Я не спорю, да, неплохо платят это тяжелый труд, но опасный, опасный. А у него просто у него серьезные проблемы, им прям деньги нужны. Да я люблю риск и опасность, поэтому О, в принципе мне... Да дело даже не в это. Просто С... тебе надо из этой жопы вылазить. Работа интересная. О, интереснее, вот интереснее, чем в магазине стоять намного. Или чем рохлю на складе катать. Да и потому что ей платят хорошо. Ты знаешь, я -4 пока... Три-четыре раза в месяц. Ты знаешь, я пока только от тебя аванс на, на, на покушать, на дорогу, да, но в принципе я даже не за денег здесь. А с тобой пообщаться очень хотел. Сейчас мы еще за два дня вот эту яму вырыли, сразу оплата. Пять метров в штольный раз, сразу оплата. И сколько мы зарплат получим в итоге за месяц? А оплата, ну тут все опять оплата. про зарплату и про зарплату. Я говорю, что я это с тобой... Суть в чем? Я, я, я, я же тоже блогер, тоже хочу чему-то. Какой -то совет мне дашь правильный? В этом, даже в этом деле. Какой совет, ты выбрал правильное направление. сейчас вот. долга худой такой опущен. но не в том смысле Но в жизни убиты. Сейчас вот как я останешься да, красивец, молодец. Девчины на тебя начнут заглядывать. Чёрт, делай свою хату, обставляй потихоньку. Купи какой-нибудь ноутбук поддержит, как я на Авито, да? Там камеру какую-нибудь тоже недорогую. С этого начни. И у тебя.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 Мало, наверное, да, вот таких блогеров, кто вот так вот своим трудом, Лех, так своим трудом деньги зарабатывает. Ну да. Друзья, я вот э, впервые встретил вот человека, да, который вот, э, ведет канал на YouTube и не боится вот такой физической работы. Большинство, в основном, неженки э, любят э, легких и больших денег, а здесь человек, посмотрите, какие как, мышцы! Наверное, камера не, не передаст вам, потому что я раньше тоже, когда Апанаса лично не знал, вот, ну, обычный мужик, вот. А когда уже встретились, познакомились, человек спортивный. Да, я не был, я был такой, как ты, трухляк. И ты, кстати, намного моложе выглядишь вот так вот, именно вживую. Да, у тебя, вон у тебя сейчас лицо такое, искудало это, все, морщина. У тебя еще арепа, на мясе, вот так все разгладится, ну зубы ставишь, девчат, ну все нормально будет, просто нормальный такой труд, и мысли, да, рельеф растет, красиво на пляж вышел, да, вообще классно, Красавчик будешь. Надеюсь. Да, все, давай заканчивай, убирай свою балалайку, работать надо. Друзья, полезу я вниз копать, вот, покажу вам, что такое работа шахтера. Вот, То, что это не легкий труд, это, друзья, не легкий труд. Давай быстро время. Да, да. Так... Hint... сейчас. Потому что надо уже работать а реально, а не снимать. И когда я там буду, смотрите на Колки, как у него расширяются руки, да? Скоро будут толстые руки такие, накачанные. Ему вот тот глаз на шее, шею тоже расти будет. <пас> у него там сова подглядывает. Ноги У самурая. него вообще он весь такой. Вы видели самурая? У него и ноги там, и руки, и живот. Вчера ходил мыться вон душевую. е-мое, Там все поубегали работяги. Думали какой-то авторитет. Все, сейчас Жека будет лопатой, лопатой будет. Смотрите, вот такой нелегкий труд. Многие просят. Да, я не спорю, оплачивается, неплохо, да? Очень приятно, когда у тебя через два-три дня уже появляется небольшой пресс, да? Ну так, ну как сказать, от пятнашки там до 25 за два-три дня. У тебя раз в карман пришло. Ты, ты по колено, ребята. Смотрю, Жека, я когда его первый раз встретил, с банкой пива, да, стоял. Сейчас он с бутылкой кефира стоит, беляшиковый, хоть уже как-то цивильный становится. Понимаешь, что мышцы не вырастут от пива. Хотя от пива, да. Поэтому, Нет. друзья, налегаем на кефир, на лопату, записываемся в шахтеры. Вот. Только по насу не знаю, у него места ограничены. Вот, ну, как бы так, можете куда-то пойти и попробовать себя в этой сфере работы. И действительно, друзья, это работа. Это не где-то там в магазине стоять продавать. Обувь или э, сотовая связь та же, да, там молодежи много, действительно, э, благородный труд, не знаю, благодарный нет, а по нас благодарный. Вот как он глубже, глубже отпустился. Ну, конечно, благодарный, если я уже квартиру стал снимать. Вот. Но... Если у меня фигура поправилась, здоровье поправилось. Многие говорят, здоровье. Здоровье можно потерять на любой работе, если неправильно работать так же. А да. если тут правильно работаешь, технику безопасности, все соблюдаешь, да? Ставим лайки, вот такие вот жирные, комментарии и подписываемся на канал Апанаса. Ссылочку я оставлю под этим видео. Вот. Ну также на меня подписывайтесь, кто не подписан. Вот, а также у Апанаса. Заходите к Жеке на канал. У него сейчас качество, говно, конечно. Но сейчас он, вот, сейчас с этой зарплаты он купит себе уже ноутбук, да, такой на Авито, как я когда-то. Камеру такую пока что поддержанную тысяч за 12. И у него начнутся с качеством видосы классные. Ну, все, Жека, хорош селепона. болтать, все, давай работать. Давайте, друзья, давайте, меня видите. Все. работать. Вот Мой ученик Жека. Ныл-ныл, ведра тяжело тянуть. Вот я ему что-нибудь, что приготовил. Оп, на ходу все придумал. Прям за 5 минут сколотил. Вот ролик, сюда веревку. На, тягай веду. Жек, не ноль. Жека, работай. Нормально, же. Вообще офигенно, да. Жека деловой пацан. Ему все удовольствие. Скоро он будет вот так сидеть, да. А ведра сами будут, тележку грузиться и тележку сама ездить, да? Только надо придумать, что для этого сделать. Лх, то ну, мало ли, вот если я упал бы вниз, да, вот, и все. И подписчики больше моих видосиков не увидели. В с больнице бы тоже стрим провел. Ничего страшного, че первая штука. Друзья, да, все. Алексей, короче, вот такой вот. на все руки мастер. Изобретатель. Даже я бы такого не додумался. Но штука такая. Ее можно даже оставить потом для О, других. Ролик от тележки колесо. Бау, на ходу сняли. Да, друзья, вон, вон лежат. Все, покажу. Лежат. А вот. Резина лежит. Лежит резина. Такую вот мы, вернее, ну я помогал немножко. Вот Алексей еще ругался, кричал. Все, давай. Смотри. Вот. вот. Но... Теперь ты будешь работать, сынок <с sat> <сnat> <сnat> <сnat> <сnat> <сnat> Мы будем <сnat> зарабатывать, <сnat> <наконец> Конечно. Ну, как это э, пионер всегда готов, да? Все, грубай, балалай. Вот, не Я <Привет> хочу, чтобы подписчики ты. увидели. Скажу, что такой ролик короткий. Давай что-нибудь скажи на камеру, что-нибудь расскажи, не знаю. Я ничего не хочу, я устал. Надо работать. Прям как я вчера во время стрима тоже. Вчера проводились. Писал, мы-то еще и не напрягались. Мы еще ничего не делали. Вчера про Что сказать? Погода классная, да? Да, погода, да, вон солнышко. Вчера стрим проводил, вот, и тоже Алексей посмотрел, потом говорит, какой ты тухлый в ролике. Ну, про меня-то говорил, что какой-то тухуй. Вот. Не, в интервью ты нормально был. Ну. Общительный, а там тут и что. Через... Так правильно, блин. Друзья, если Алексям будет предлагать это поработать с ним, отказывай. <с> Он вас загоняет. <с> Почему? Да потому что ты как этот, как командир, если кто фильмы смотрел, военный или в армии был, вот. Вот представьте, вы первый день в армии. Вот, и как бы. Я тебе ты в армии забыл, хоть. Скоро Алексей от меня это. Ты говоришь, в армии был? Я? Нет, не собираюсь Я нормально по-человечески все, я не грубил, не оскорблял. А ты в армии был? Немножко, судя пригорал и все. Смеялись Да я да я же это, я тоже, я же не серьезно так. Я был в армии, я по контракту был. По контракту? А где Неважно, Не важно, давай работай, сынок. Давайте подписчиков поснимаем-то, видосик. Вот. Может, что-нибудь расскажешь, не знаю, там вот, ну, что-то интересное людям. Ты лучше давай пообщайся, покажи им портал, что, как ты там, это, водичка как идет у нас, смотри, там ключи. Да, кстати, друзья, здесь у нас бьют, бьют ключи. Вот. Я не знаю вообще, как меня Алексей терпит. Вот, я бы, наверное, уже выгнал давно, <серкотворение> сказал, не отсюда мне. Даже бы денег дал, чтобы ушел. Да нет, ты же работаешь. Да я уже, блин. Ты думаешь, плачешь, но работаешь. Это по-моему нормально. Друзья, горе работники, а горе. Я сам это знаю. Руки не из того места растут. Вот. А научишься? Алексей большой души человек, поэтому он меня терпит. Вот. А что, не так, что ли? И я на стройке работал, но я в основном принеси подай, а тут, друзья, еще соображать надо Сейчас кстати. дороем, потом стольня-то она быстро пойдет. стольня выская, 80, -80. Тут 2 на 2 метра, конечно, еще и погрязи по всей Да, мне кажется, апсепсиль А стольня 80-80 в расстоянии, это можно по 2,5 метра в день По 5 метров за 2 дня и сразу оплата идет по 25 кусков за два дня. Вот потом ты уже будешь, когда у тебя закрутить нормально, по-другому. И работать захочется получше И все такое, да? Вот свои долги раскидаешь. Ты можешь за пару месяцев раскидать, 200-300 тысяч. Ни то ни я. Ни да ни я, я никогда таких денег-то в руках не держал, может. Поброси за. Не бритом, не приходи. Это просто вот, друзья, кто считает, что работа шахтера там думать не надо, а в нифига. Вот видите, человек чего здесь изобрел. И плюс еще здесь тоже надо, как правильно, как правильно, ну-ка расскажу, как правильно я копать. Же, да? вот. Ну, короче, надо, я со стройки пришел, я думал, здесь надо просто копать. А здесь... стоит. А здесь, оказывается, вот. Ну, мы же блок снимаем, в принципе. Блок там, это простительно. Вот, А здесь надо соображать, здесь просто силы недостаточно. Здесь еще надо и мозги иметь, вот. Да, если не обшивать, там хребтина, упадете, вот это, или, на кусок. Ну, с, с полтонны, с тонны, и хребтина переломает. Были такие случаи. Да, друзья, это вот мы, где труба, вот по трубу будем делать подкоп. Правильно я говорю, Алексей? Все, отстать. Стольный рыб. За, Добой, вот. Так что, друзья, такие вот дела. Подписывайтесь на канал Алексея. На мой тоже подписывайтесь. Так что, друзья, он пока еще живой. Да. да. Если ролики перестанут выходить, значит меня уже нет. <с <с значит, я... <с jokes> значит, меня Алексей уже это похоронил вместе с трубой с этой. Нет, значит, я привалил в стольню и вот и все. <смех> что, ладно, что ты. Ну, тогда в стольню не полезешь, я сам. Что ты отмазываешься. <смех> ладно, все, минут, был рад надо. пообщаться. Всем хорошего настроения. Тебя... С вами был Апанас и Жека. Вот, и подписывайтесь на Апанаса. Кстати, там канал Шумуха-8. Тоже подписывайтесь. И на меня, Жеку, тоже, конечно, не забудьте подписаться. Всем удачи. Вырубай балалайку. Всё.